Азербайджанские солдаты обнаружили лагерь армянских террористов в селе Таглар Хаджавинского района. Группа армянских вооруженных сил, которая, согласно трехстороннему заявлению, не выполнила взятые правительством Армении обязательства и не покинула наши территории, совершила террористические акты. Героическими усилиями азербайджанских военнослужащих террористы были нейтрализованы. Азербайджанские солдаты в ходе контртеррористической операции обнаружили лагерь армянских сепаратистов. На видео азербайджанский военнослужащий демонстрирует палатку, в которой недавно прятались армянские боевики. Около палатки обнаружено оружие и боеприпасы. Палатка была хорошо оборудована, в ней имелась печь, спальные мешки и остатки продовольствия. Среди вещей мы обнаружили кофе и сникерсы. Они давно оставались здесь. Но ничего, от нас они не сбегут, рассказывает азербайджанский боец. Что за та наша аккуратство? Я молю. Да. Здесь жди яхлада. Таршекайласымдар, дона а На на дружба от удобромавца. Сусата. Хорошо. Хорошо. Хорошо.